Развивая компетенцию, вот усиление собственного влияния или продвижение группового процесса, вот контекст нашего прям конкретного сегодняшнего обучения называется групповая динамика, это про то, работая с живыми людьми, с группами, с семьями, там, с, с системами, с организациями, очень важно наблюдать некие феномены, Групповые, что такое ну, проявление, Там, кто главный в группе. Вот групповая динамика – это проявление а, власти в группе. Да? Потому что если тренер это не обращает внимания, это мешает процессу обучения. Да? И вот что делать, например, с лидерами в группе? Я всегда говорю, что их нужно присоединить. но Чтобы их присоединить и опираться на них в групповом процессе, важно их сначала диагностировать и вычленить. У нас у всех есть глаза и уши, и мы способны видеть реальность если обратить на нее внимание. И вот на тренинге мы просто говорим, вот на какие фокусы, на, на что смотреть. А смотрим мы с помощью нашей интуиции, наших чувств и эмоций. И вот, наверное, вернуться к себе, довериться своему внутреннему ощущению интуиции – это вот часть деятельности тренера в том числе. Жизнь, она же переменчивая и хаотична. И поверить, вот отказаться от своих представлений, конструктов, то вот записать в кластер, это людей такой, вот он такой активный, это неактивный, это пассивный, это ошибка, потому что любой пассивный человек может вдруг какой-то момент стать лидером. И наоборот, лидер уставший говорит, я в этой группе попробую побыть просто наблюдателем, мне так интереснее. И верить себе, своим переживаниям и глазам, вот в этом и есть э, трудность у людей, которые занимаются развитием и обучением. Потому что стандартное – это интеллект, а динамика – это просто наблюдение.